Без упрека, она целовала без слов, Как темное море глубоко, Как дышат края облаков. Она не твердила, не надо, не надо обедов, она не ждала, Как сладость надышит, Прохлада, прохлада. Страшилась возмездия, она не боялась утра. Как сказочно светят созвездия, как звезды бессмертно горят. К лицу поднесу я ладони, ладони, а пальчики пахнут тобой. Такой сладкий запах до да боли, знакомый дразни, и зовет за тобой. Пошли мне случайную встречу, совершить невозможный то, чтоб руки легли мне на плечи, как жаркий пуховый платок. И так, чтобы же. По детским и грубым дыхание южных морей Ко мне прикоснулись горячие губы За множество зим отогрей Как-то на вокзале Не твой излучающий свет Столько глаза мне сказали не скажешь за тысячу лет Земля из-под ног у меня уходила Где встретились наши пути Чтоб с этой минуты надолго хватило На легкую жизнь впереди Дружеский жест одобрения От мне незнакомых людей Приглядись без сомнения Я улыбаюсь сильней И пусть счастье муки И даже разлуки Свой горький положили вслед Но даже в разлуке И при долгой скуки В сердцах еще есть прежний свет Смотрят внимательно очи и сердцем не бьет прямо в грудь Сладостным сладостной ночи К тебе продолжаю свой путь Лицу поднесу я ладони, ладони А пальчики пахнут тобой Такой сладкий запах до боли Знакомый дразнит и зовет за тобой знакомый дразнит и зовет за собой,